А вот он заливчик такой День сегодня замечательный, обещает быть Какой? А, залив? Он уже цепанул. Ну, походу. Ну вот вообще сейчас на голову опарыша взял. Специально не стал подсаживать. я вот уже на опарыша без мотыля ловлю то опарыш без мотыля красный да я уже три штуки поймал на голову опарыша. Он его не сшибает, по крайней мере. Ну. Да, Саня, опарыш? Нет, нет. Или ты на безмотылках хуяришь? Yeah. вообще натрясется ну, там в нет? Можай, пробачил для лет. Здесь? В, лесу, в, лесу, в этом месте или нет? Нет. Где палатки устоят все? А, там подальше. Ну. Какая-то ага, я вот он остановил, он на автомобке взял. Уже такая, ближе к весеннее, да? да? она что-то всю зиму весеннюю. <laughs> да, Маленько постоит. Да, ну, будет. Давай... ну, передают по радио. Это да. <м transformatory techn kendianos> хорошо, <information> <finalmente faz Alles> <так> А в марте, говорит, минус 30, ночные а вообще, температуры. Как? В Я рыбачил на море 1 мая. Я заходил ну, на, вот на лед Мы почему? в прошлом году, по-моему, в апреле закончили, Но да, В этом Олег? году В этом году он только-только вот замерз буквально на месяц, Он лед-то, блин. В это время уже бура только-только хватало, а сейчас В сторону нельзя наверное да или И -то -то. там это или <смех> Женька или кто там канава какая-то блять как только зубы лятгнули нахуй <смех> это мы так по полю перли в траве в трава выше выше капота ничего не видно же было я бы я бы шли специально туда попал <смех> а там этот там, короче, не то, что люк, а там как на теплотрассах, вот такой квадратный, большой, да, да, да. люк, он, говорит, он открытый да, был. Смотри, где-то здесь прокатил меня. Он открытый был, как мы перескочили. Потом мы куда успелись, Вов, на это, в частые на, на остров, да, где Толстихина нашли, потом еще что-то. Нашли здесь. А у нас это, еще пиво, две бутылки эти, 5 литровые, или сколько оставались А я не заметил, что они хорошие уже сквашенные, ну так, незаметно Я говорю, пиво бойки, будем Пизданули, стакан оплодов хлес, и обои лежат в пятнах, готовы Я говорю, это что они, блять, нахуй Он говорит, да они уже сквашенные были А так, разговаривали, нормально, все, ну хватило, блять, их по, по, по два, по три стакана, вот пива треснули готовы. упали, нахуй, нахуй. Путешествовали. Здесь заехали, блять Там через закал через паром этот ебаный е... Выехали оттуда а парика дать тебе? Ща, да, ну, <coughs> Может, дело не в мормышке, держу, а держу, пары, шало... да. Да хер его знает Нет, я это, сейчас так... подсаживаю он один попался, блядь, второй же тычет, блядь, а не бьет. Хваленный этот, же как река, там банан попробую. Оранжевый? Ну, с оранжевым Ну Это вот я оставил, только у меня капелька вот такие вот они. Вот я с утра его постоянно ловил. Ну, пока темно, хорошо работает. Ну, на днем работает тоже. Ну, вот потом это, вот это начинает работать, уралочка. Ой. Ну, вот пульское, вот это. Капелька. Это не, не капелька? Вот это просто... не капелька? А, да, капелька. Шарик нет, не стал работать. Потом побольше капелька тоже. Это... А вот поставь... Ох ты, блин. гигантус! Что-то что уросить, <срёжный> уросить <срёжный> начинаем. А Надо в нынку замочить. Да я пробур. Я почему и говорил, что надо газовую горелку с собой брать, для... Всю краску сожжешь так. ноги потом не болят так вот на корточках сидеть да я вот посидел маленько на ящик отошли на подлинший коврик раз лег это весной А мне неудобно с этого ящика он сильно высокий есть вот ящики низенькие удобно этот высокий неудобно. неудобно но... Да, не по-моему да, по все одинаковые. Нету. Железные, вроде, а желез... Слабины не давай. Такие вот пластиковые, пузатые такие, но ну, маленькие, неплохие. Стоят дорого сюда подтрешку. Да Опа, забогрелся. <связывая> <связывая> <связывая> Бля. За попался. Нам татарам все равно как-то истинно. Да? <связывая> я ты сами победил, ба, настрону-то не можешь нахуй. Видишь, по-другому он более резкий движется. Видишь, я стал как ставить посередине одной и до другой чтобы леску колечко Я у него себе рядом все проглядел, все почему, как, почему оно так работает, все действительно удобно. А Ответить еще ж так, как как я тогда вот делал, тогда показывал это все. Но тогда больше этих получается, ну трести вот так легче. По пальц. Вообще легче, да, трести, что я вот пробовал. Но все-таки его длину выставляешь побольше, видишь, он маленько загнутый. Еще больше бывает делаешь. У него же тут вообще кивки. Вот такие вот длинные, блядь. И Сама так же ловят, и все, его окуня. А сегодня да, его так, сош фаню... раз. В той лунке поклевки. 5, 6, 8 удач, он тык. Хуй, потом у дна потрес. Перестят, наврозу, до 7-8 сосчитал. И пошел кверху. Вот без мотылку тут одного поймал он. Не хочет Или тыкнет и вот этот тычочек А взять не взял. Кого? Снимай, красиво, это... идет. Быстро идет. Ну, это, с подушкой, а это, с это не подушка, это лодка тоже. Как я сказал, родного первый день когда прилетали, я просто Из подожди, блять, нахуй. Началась у меня служба с чистки Я еще там нас четыре человека привезли нас. Тихо кабли строить. Как и катается. Ну не в обиде, блин, заработали на работу. Ладно. Ну давайте счастливы. Да. Пока. Мало удачи, открывай, блядь. Еще. Чтобы его тут не вязать, не нужно.